Здравствуйте, меня зовут Житкий Ольга, Я гигиенист клиники Мегастом. Наступила прекрасная пара лет, время отдыха и отпусков. И как красиво выглядит на загорелой коже белоснежная улыбка. Да нет ничего проще, как просто отбелить зубы. В клинике Мегастом применяются безопасные виды отбеливания. Но есть ряд особенности этой процедуры, ну как, например, незначительная э, чувствительность зубов. На консультацию у гигиениста пациент получает подробную информацию о процедуре отбеливания, а также о ее возможных противопоказаниях. Перед выполнением данной процедуры для более стойкого и эффективного результата пациенту рекомендовано пройти профессиональную гигиену полости рта и реализирующую терапию. Приглашаем вас на консультацию в гигиенистов в клинику ГАСТОВ для получения здоровой и красивой улыбки.